Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Если меня слышно, поставьте плюсики, пожалуйста. Если хорошая связь. Меня хорошо слышно, отлично. Еще раз добрый день. И сегодня будем с вами вести вебинар. Мы целая команда. Здесь присутствует Олег Явник и Владимир Вечеринин. У нас очень много информации для вас. Мы приготовили для вас проекты, те, которые вы ожидали очень долго. И сегодня я немножко подведу итоги. А пока еще люди подходят, смотрю, сегодня у нас аншлаг, присутствует очень много стран. Я просматривала сейчас все контакты, которые здесь. И для удобства я сейчас выключу видео, чтобы мне было удобнее с вами общаться, и просто поставлю свою фотографию. Мне поможет Павел в этом. Потому что информации много, и я, мы должны сегодня донести до вас ее полностью. Ну давайте сначала мы с вами проведем итоги. Что мы сделали за это время? компании? Ну, хочу... Если перед этим вебинар был, мы поздравляли, кто окончил первый курс института, то сегодня я вас поздравляю, кто зачислен на второй курс нашего института. Будет очень интересно, будет программа расширенная, и будет у нас и электронная коммерция. Будет очень интересно, прошу всех посещать, стараться не упускать ни одного занятия чтобы было вам интереснее работать и удобнее с нашей продукцией. Еще что хочу, вы знаете, приходит много писем сейчас, и очень радостных. Вы пишете письма нам, что стало классно работать, логистика. Огромное вам спасибо за ваши письма такие. Да, мы много проделали работы, чтобы у нас была достойная логистика. Пишите письма благодарных, техподдержку, что вам быстро и грамотно отвечает на ваши э, запросы. Огромное вам спасибо за это. Ну, вы уже знаете, что у нас продукт тоже э, стал более улучшенной упаковки, коробочки, да, э, плюс целлофонирование, это тоже наше джения. Мы не, я не буду сейчас перечислять вообще полностью что мы сделали за эти два года очень много у нас сейчас и уже работает стабильный инвестиционный проект который первые мы запустили сегодня мы вам подготовили новые проекты уникальные вы знаете это возможность привлечь новый слой социальный это молодежь это будет уникальный проект. Я вас очень прошу, отнеситесь с пониманием, внимательнее. Все, что возникнут вопросы, мы вам проведем вебинары, школы, мы вам все объясним. Сейчас я хочу озвучить, что же сегодня мы будем вам представлять. Первое, это будет международная программа «Оклон премиум». Что это такое? И подробно это инвестиционный проект. И подробно на нем расскажет Владимир Вечеринин. Будет международный проект. Этот проект представлю я вам. И будет еще проект обучения. Этот проект представит вам Олег Явник. Сейчас хочу немножко сказать про... А Премиум, что это такое? Это инвестиционный проект с новым продуктом. Я так коротко, подробно вам расскажет Владимир. Я сейчас хочу рассказать вам международный проект. Вы знаете, еще хочу ваше внимание привлечь к тому, чтобы вы, если у вас есть вопросы ко мне лично, после всех наших выступлений я отвечу на все ваши вопросы. Вы можете их писать, уже задавать, и когда подойдет время, я отвечу на ваши вопросы. А сейчас я хочу вам рассказать про международный проект. Что это такое? У вас у всех, у многих, есть структура за рубеж. Нет звука? Звук есть. Любовь Шатменко, может, у вас что-то с компьютером? Ну, звук есть, у всех звук есть, у всех звук есть. Перезагрузить компьютер или перезайдите, что-то такое. Звук всем, звук отлично. Спасибо, Александр. Все, здорово. Хочу сейчас рассказать вам о международном проекте. Что это такое? У вас у многих есть структуры за рубежом. Кто-то сейчас готовится открывать новую страну. И, конечно, продуктом у нас будет то же самое, но продуктом будет... Что это такое? Это наши флоревиты с аминекислотами. Как он будет распространяться? По всей Европе за рубежом. Это будет логистический центр. Этот центр будет у нас находиться Чепресса рядом с Сан Ремо, это на границе с Монако. Ну, подробный будет на сайте, подробный адрес и так далее. Это логистический центр, это не склад, где есть складодержатель, который продает. Это центр, который доставляет ваши ЗАЗы на склад или индивидуальные по всей Европе. Дальше, значит, будет маркетинг улучшенный, добавленный, так как а, продукт будет стоить не как в России, я чуть позже скажу. Маркетинг остается тот же, как и есть наш базовый маркетинг, но добавляется бонус развития. В валюте будете работать в своей, которая есть у вас в стране. Кто работает? Доллар или евро или канадский евро. Три валюты. А? Канадский доллар, я сказала. Канадский доллар. Вот. Три валюты. И, значит, и маркетинг, и расчеты будут в вашей валюте, в вашей стране. И будет добавляться 8 долларов на бонус развития или евро. На бонус развития. Первое поколение 5 евро или долларов, второе поколение 2 и третье 1. На три поколения будет рассчитываться 8 долларов. И, естественно, и хочу сказать, продукт с границей будет стоить 35 долларов или 35 евро. В, той валюте, в какой вы работаете? Это что касается по международному, международной программе и работа с границей. И еще есть сертификаты у нас канадские, сейчас делаем израильские. Ну, и в той стране, где вы есть, вы можете предоставить, у нас есть руководитель международной программы Эрик Явник, вы можете созвониться, написать ему в Skype или на почту, кто хочет открыть склад, или пообщаться по поводу открытия склада. Вы можете обращаться к нему по поводу доставки, по поводу логистики, как это будет происходить. Эрик вам подробно все расскажешь. Сейчас я не буду заострять внимание на подробностях. Мы сделаем целые вебинары отдельно международному проекту. Будем подробно вам объяснять. Просто у нас сегодня очень много информации, и мы сегодня представляем вам наши проекты. Ну, вот если коротко, если коротко, то по международному проекту сейчас я хочу пригласить Владимира Вечеринина, он вам расскажет о нашем пальном, уникальном проекте, который мы очень долго делали, подготавливались, чтобы представить вам его уже полностью сделанным. И сейчас Владимир вам подробно расскажет об этом проекте. Владимир, прошу. Всем добрый день. Это Вечерин Владимир. Да, здравствуйте. И сейчас я немножко расскажу про, про, наш, про новый проект «Оклон премиум». Вкратце предыстория. У нас, у нас давно... Все, все помним наш, наш предыдущий инвестиционный проект, который у нас был. И, соответственно, у нас с, с этим проектом он прошел с... Он прошел совершенно замечательно, у нас были, как вы помните, мы собирали, инвестиционный проект был сделан на, на то, чтобы мы открыли новое производство флоребитов. и в процессе этого работы проекта мы просто обнаружили некоторые недостатки, которые работали в этом проекте, и мы решили все эти недостатки устранить и запустить новую, новую программу, обновленную инвестиционную программу под названием «Отлон премиум», так, чтобы в ней вот этих всех недостатков не было. И, соответственно, среди недостатков, которые были, которые мы устранили, я сейчас вам перечислю. То есть, Первое, это, был, это была очень сложная система документооборота. То есть необходимо было подписывать большое количество документов. Эти документы нам присылали, мы присылали обратно сертификаты. То есть это была такая достаточно сложная процедура, которая, ну, на, который, на которой и наша логистика валилась, и, собственно, и вам было не всем приятно. По, по поводу входов на, на ссылки, давайте тогда потом, то есть сейчас мы не будем об этом говорить. И, соответственно, след, следующие проблемы были, то есть это проблема э, процедуры ввода и вывода денежных средств, то есть, которая не всех устраивала, то есть это х, хорошо работала, работала система только по России, то есть с российскими э, с физическими лицами, в, нов, в новой инвестиционной программе эта проблема тоже будет, э, будет исправлена. Плюс следующие вещи, которые мы исправили, то есть мы, мы добавили, мы добавили все-таки бонусы за приглашение, и сейчас в новых, в новых, в новых проектах мы будем, у, нас, у нас будут бонусы за приглашение на три поколения. И следующее, что мы добавили, что тоже мы решили исправить, то есть сейчас в новой инвестиционной программе, которая будет запущена, все наши проекты, они будут маленькие. И это очень важно. То есть если в прошлый проект мы собирали 20 миллионов рублей, то есть это достаточно большая сумма была, то сегодня все проекты, они будут примерно в 10 раз меньше. И сейчас первые два проекта, которые у нас будут объявлены, это проекты на сумму 2 миллиона рублей. То есть как каждый проект. То есть первый проект 2 миллиона рублей, и второй инвестиционный проект объявлен вот прямо сейчас, тоже 2 миллиона рублей. Проекты будут очень маленькие, они будут очень быстро запущены, и дивиденды, которые можно будет получать, они будут, вы сможете получать чуть ли не через месяц, то есть это будет все, то есть это будет все очень-очень быстро. И теперь вкратце расскажу о механике, именно о, о том, как это будет работать. Мы, мы входим, так как, наверное, все, все в курсе, все следят за динамикой развития, вообще, что происходит в мире, и мы тоже смотрим, в сторону существующих трендов, и мы тоже создали, делаем проект с использованием новых технологий. Это блокчейн-технологии. И нов, новая, новая инвестиционная программа, Аклон премия, она будет тоже базироваться на базе блокчейн. Мы, как компания Аклон, компания она создает новый проект. У нас будет для того, чтобы этот проект работал, мы туда будем приглашать не только партнеров компании «Оклон», мы туда при будем приглашать и всех желающих. И для этого проекта будет запущен новый отдельный сайт. У него будут также работать отдельные реферальные ссылки. То есть вы сможете туда приглашать. И этот проект, он будет, в том смысле, он будет работать совершенно независимо от, от головной компании «Оклон». Вы, для... Каждого инвестиционного проекта, инвестиционных проектов планируется большое количество, то есть мы, мы на сегодня запланировали запустить порядка сотни инвестиционных проектов. Каждый инвестиционный проект, что из себя представляет? Это Будет новый, новый товар, который будет продаваться в компании Аклон. То есть если, если мы планировали в, предыдущей, в инвестиционной программе, что мы будем запускать... Проекты, которые будут а, не связаны с компанией Аклон, то есть это будут, мы там планировали запускать, например, воду, которая будет продаваться в гипермаркетах, то в настоящий момент мы решили, приняли решение, что сегодня мы будем запускать именно ту продукцию, которая будет продаваться именно в основной продуктовой линейке компании Аклон. И первые два продукта, которые будут запущены, это а, первое, это кукурузные палочки с добавкой флоревитов, и второе, это будут Шоколадные батончики тоже с добавкой флоревитов. Просто, просто батончики, батончики, прошу прощения, не шоколадные батончики, это будут батончики с добавкой флоревитов. То есть это та продукция, которую нас давно пили. Почему? Потому что м, она будет вся стоить до 100 рублей. То есть э, вот диапазон вот, вот конкретно этих продуктов, то есть они будут от 80 до 100 рублей. Кон конкретная сумма они будут объявлены на, на дальнейших презентациях, вы об этом все услышите. То есть это то, что можно будет то что, то, что мы сами с удовольствием будем кушать. Например, вот лично я с удовольствием ем и, и кукурузные палочки, и батончики, и я буду постоянным потребителем этой продукции. Потому что, ну, например, кап, капать, не знаю, как за каждого говорить не буду, но лично мне просто намного приятнее кушать батончики и кушать. Кушать кукурузные палочки и оздоравливаться при этом, чем, чем капать себе в рот флу, флоревиты. Конечно, вот Любовь Ивановна показывает, что против продукции. Нет, я не против продукции, я действительно использую. Да, просто я, Лидия, мне тяжело постоянно... Постоянно думать об этом, и держать у себя по 5 пузырьков, которые нужно постоянно капать каждые пять минут. Вот. Другое дело – палочки. И, соответственно, теперь по поводу механики самого проекта. То есть я сейчас расскажу на примере одного проекта. Это проект кукурузной палочки». Мы одновременно запускаем два таких проекта. Это «Кукурузные палочки» и «Батончики». Все это с добавкой флоревитов. Соответственно, какие флоревиты будут добавлены – то есть это все будет объявлено ну, чуть позже на наших последующих вебинарах. И, соответственно, как, как я уже сказал, таких проектов, проектов будет много, они будут запускаться один за другим, каждый проект он будет очень быстро реализовываться, и, соответственно, вы нач, начинаете быстро получать дивиденды. Соответственно, стоимость, все, все, принцип, принципы, основные принципы инвестиционной программы, они плавно переключаются в эту инвестиционную программу. То есть мы а, будем предлагать, а, это уже будут не PAI, это будут, это будут называться токены. Стоимость одного токена составляет 5000 рублей. Соответственно, приобретая этот токен, вы получаете себе... А, этот токен будет а, именно крип, реализован на базе криптовалют, на базе платформы Ethereum. А, соответственно, вы будете у вас будет возможность установить себе кошелек специализированный. Если, вы не сможете, если у вас нету достаточных технических навыков, то мы, соответственно, вам такой кошелек сможем предоставить на базе своей платформы. То есть у вас такой кошелек появится просто внутри личного кабинета. Для тех, кто, для тех, кто более технически подкован сможет установить этот кошелек себе на своем компьютере, сможет установить на своем мобильном телефоне, и, соответственно, этот токен будет находиться лично у него в его компьютере либо в его мобильном телефоне. Соответственно, устраняется следующая проблема, которая, которая была у нас с инвестиционной программой. То есть вы можете этот токен, вы сможете его продать любому человеку, вы можете его обменять, и, соответственно, вам не нужно будет это регистрировать у нас в компании, потому что все сделки они проходят автоматически без участия компании. То есть сделки по, по этим токенам они будут проходить без участия компании. Дивиденды будут начисляться автоматически на каждый токен. То есть, если вы передали токен другому человеку, то, соответственно, владелец, новый владелец токена будет получать дивиденды. Это будет происходить без участия компании. То есть, все будет автоматически начисляться в кошелек того человека, который владеет токенами. Если мы говорим о том, что каждый инвестиционный проект он запускается, то есть, первый инвестиционный проект стоимость 2 миллиона рублей. Соответственно, 2 миллиона рублей – это 400 токенов. То есть, компания выпускает пускает 400 токенов, которые начинают паться уже 13 октября. То есть 13 октября – это дата старта нашей новой программы «Оклон премиум», когда вы можете уже войти в этот проект и начать приобретать токены и начать отношения других участников. Соответственно, 13 октября у нас… Сама вот эта оболочка по токенам, она будет действовать не в полной мере, но, соответственно, у нас будет вам, мы вам предоставим график, когда у нас будут запускаться вот отдельные блоки вот этой программы. То есть, если я сейчас покажу немножко финальную фазу, как это будет работать, то есть на финальной фазе, когда все будет технически полностью готово на все 100%, вы в своем личном кабинете сможете приобретать, за криптовалюту вы сможете приобретать э, эти токены. Вы, э, соответственно, вам на эти токены будут начисляться дивиденды, тоже в виде этой криптовалюты. Вы сможете э эту криптовалюту в, любой, в любое время на обменниках, на биржах обменивать э, на, на рубли, на доллары, на любую валюту. Соответственно, каким способом это делается, как это все делается, это все будет рассказываться на наших вебинарах. Мы вас научим, как это делать. Для людей, которым, э, достаточно, которым будет сложно в этом, в этом ориентироваться, то есть мы будем помогать, соответственно, у них будет возможно, альтернативная возможность использовать, просто работать, ну, как, как всегда, стандартными способами с помощью банковских карточек и получать деньги, ну, стандартными способами. Другое дело то, что это будет чуть-чуть дороже, незначительно, но будет немножко дороже. Например, 13 числа, 13 октября, когда мы запускаем продажи первых токенов, Соответственно, стоимость, если вы будете оплачивать с помощью банковской карточки, то, соответственно, вы будете платить на 5% дороже. То есть это будет 5 пятьдесят рублей. Если вы будете оплачивать через криптовалюты, то, соответственно, это будет стоить ровно 5 рублей. То есть это, это вам даст просто некую, для тех, кто захочет, даст некоторую дополнительную мотивацию, чтобы вы оплачивали, изучили просто, что такое криптовалюты. Более того, мы вам поможем это сделать, мы расскажем, собственно, о механизмах, как это делается, что это делается, где, куда, зачем, почему это, почему это так работает. И немножко по поводу, по поводу того, почему мы пошли этим путем. Наверное, наверное все слышали про, про то, что сегодня блокчейн-технологии — это технологии будущего. И сегодня... Например, большая часть европейских банков так или иначе рассматривают переход в сторону работы через блокчейн. То есть сами банки начинают работать через блокчейн-технологии. И сегодня блокчейн-технологии – это технологии, которые действительно совершают революцию. И, например, что они позволяют делать? Вот, вот тот самый... Те самые токены, которые, будут, которые вы сможете приобретать, они являются, они будут, у них другое название, это смарт-контракты. То есть смарт-контракт это что такое? Это умный контракт. Умный контракт, это, говоря другими словами, это будет договор между компанией и вами о том, что компания будет честно выполнять свои обязательства. Эти смарт-контракты, они гарантируют то, что, вы как владелец этого токена будете получать свои дивиденды. То есть компания, она, э, э, она будет начислять дивиденды на каждый токен. И если мы говорить уже о механике каждого проекта, то есть сколько дивидендов вы будете получать, э, как это рассчитать, то здесь все просто. То есть при каждой, продаже, при каждой продаже одного батончика, при каждой продаже одной пачки угрозных палочек, вам будет... Э, начислено на, на этот смарт-контракт будет начисляться 10 рублей. То есть от каждой продажи а, вот, это, вот этих продуктов 10 рублей будут начисляться на контракт, который потом будет распределять автоматически все а, то есть эти деньги будут будет распределять между всеми а, участниками а, вот данного проекта. То есть если, если, если предположить, то есть грубо, что а, на одном складе, за месяц может продаться, допустим, 100 батончиков, и, соответственно, предположим, что у нас таких складов 200, соответственно, 100, 100 батончиков может, на 200 рублей, то мы можем оценить э, на, на 200 складов, то есть мы можем оценить э, количество батончиков, которые может продаваться за месяц. Соответственно, э, дальше мы ну, просто, просто смотрим 10 рублей, делим на, на каждого участника, Соответственно, вот, вот примерно тот объем дивидендов, который вы будете получать. Соответственно, это при, при стартовых при продажах вот, вот этого продукта. Соответственно, по мере того, как продукт будет развиваться, то, соответственно, ваши доходы будут расти. И вы будете получать дивиденды ежемесячно вместе с начислением всех бонусов по маркетингу. И... Единственное, что бонусы по маркетингу будут начисляться в ваш личный кабинет, а ваши дивиденды будут начисляться в ваши а, крипто-кошельки. То есть а, это те деньги, которые вы сможете сразу обналичить через а, любую биржу. То есть это деньги, которые будут храниться не в компании, они будут храниться сразу у вас в ваших личных кошельках. Соответственно, а, так как сегодня, сегодня только краткий анонс вот этой программы, то, соответственно, все остальные детали у нас будут рассказаны на наших дальнейших мероприятиях, которые будут объявлены прямо в ближайшее время. И, наверное, я сейчас передаю слово Олегу Явнику, который расскажет дальнейшие новости. Здравствуйте, дорогие друзья! Так как давно не ставили плюсики, я надеюсь, что меня слышно. Итак, давайте по поводу новостей. Ну, я считаю, что те новости, которые мы сейчас услышали, они уже сами по себе настолько значимы, что как бы я просто еще хотел чуть-чуть добавить из тех моментов, которые мне кажется, надо добавить к тому, что было сказано до меня по первым двум новостям. Первое, что очень важно, я еще раз просто повторюсь, то, что сказала Любовь Ивановна, если вчера еще у нас вопрос по доставке в Европе стоял так, мы отправим, но не знаем, дойдет или нет, то с момента открытия нашего склада в Италии вопрос будет стоять на нашей как бы, ответственности, и мы будем доставлять продукцию официально от компании. Ну, на мой взгляд, это принципиальная разница, на этом я хотел бы еще раз остановиться. По поводу программы. Ну, вы знаете, как бы Володя донес, все рассказал, но мне кажется, что эта программа – это некий прорыв, некий шаг и новая страница компании нашей. То есть... Вот есть понятие эволюция, есть понятие революции, да? Мы эволюционно развивались и постепенно набирали количество для того, чтобы приобрести новое качество. Почему? Потому что сегодня только благодаря тому пути, который мы прошли до сегодняшнего дня, мы можем объявить программу для всех. Фактически, что мы делаем? Мы предлагаем всю прибыль, которую мы получаем от новой продукции, поделить между всеми участниками процесса. Я не буду говорить громких слов, но не думаю, что такое предложение можно сделать, вот просто прийти и сказать, здравствуйте, друзья, давайте мы все вместе что-нибудь сделаем. Нет, я считаю, что только благодаря тому пути, который мы прошли, мы можем объявить эту программу. Что важное в этой программе, на мой взгляд, просто еще раз хотелось остановиться на этом, это новые люди. По сути, ведь как бы вот есть определенный круг людей, которые пользуются нашей великолепной продукцией. Люди, которые получили результаты, люди, которые поправили свое здоровье, люди, которые мы принесли добро. Но ведь есть люди, которые говорят о том, что нам это не интересно. Причем они не знают, интересно им это или нет. Но то предложение, которое у нас существовало до сегодняшнего момента, оно было ограничено. И, например, молодежь считала, что у нас со здоровьем все в порядке, но чем мы будем с вами э, работать? Сейчас мы э, действительно как бы перескочили на новую, перескочили буквально это э, широкий широкий шаг, прямо скажем, э, на новую совершенно систему. Я открою вам тайну, я плохо разбираюсь в криптовалютах, я буду учиться вместе с вами, мы еще все не знаем блокчейн, еще, наверное, больше половины людей просто не слышал этого даже слова, я, я, я не очень представляю, что это, но и здесь я считаю, что вы же знаете, что у нас начинается курс, я плавно перехожу к обучению, к той теме, с которой я к вам хочу обратиться, курс Владимира Вечерина, о работе в интернете и социальных сетях. В рамках этого курса Владимир сможет вас обучить, в этом я не сомневаюсь, объяснить, открыть глаза. Могу сказать одно, я буду учиться вместе с вами, потому что это для меня тоже очень важно, и всегда интересно узнавать что-то новое. Поэтому, когда мы сейчас говорим слова «блокчейн», «биткоин», есть еще такое модное слово, я вообще не знаю, что это значит, майнинг, но, может быть, кто-нибудь знает. Ну, как, ведь это же здорово, узнавать что-то новое, учиться и совмещать это с тем, что вы не забудьте, что мы не только делим, делимся прибылью, и вы получаете дивиденды, мы впервые вводим маркетинговую программу, по которой привлечение людей, будет приносить вам э, доход, что я считаю тоже немаловажно. И главное, что я надеюсь, и мы все здесь надеемся, что к нам придет молодежь. Потому что даже вот, э, как молодежь? Молодежь должна быть в тренде. Если молодежь не занимается криптовалютой, ну как же это не молодежь просто? Вот. Поэтому это, не, не, это шаг резкий, но продуманный. Мы начинаем обучение в институте, завтра начинается сведение, которое будет вести Михаил Сергеевич и Юлия Юрьевна, послезавтра выступает Марина Литвиенко, а в четверг мы все ждем с нетерпением Володю, который нам откроет глаза на те модные слова, которые я вот здесь перед вами употреблял. Итак, что я могу сказать? Ну, я хочу поздравить всех с тем, что мы сегодня начинаем новый этап развития компании. Не зря мы выбрали число 13 октября, пятницу. Да? То есть, ведь не каждый раз всегда так получается. Но вот именно наша новая жизнь начнется с 13 октября в пятницу. С чем я вас поздравляю.